Итак, всем привет-привет! С вами Дама из Амстердама, и сегодня в этом ролике я расскажу вам такую очень холодную, леденящую душу историю про Север, про Новый Уренгой, про мой один из моих рейсов на Север, и про как вам сказать, и про происшествия, которые случились с обычными рабочими во время этого рейса. Итак, поехали. Значит, дело было так. Это был октябрь. Октябрь или где-то на начало ноября. Подождите, октябрь? Ноябрь. Да-да, это было начало ноября примерно. В Уренгое тогда была температура минус 25, минус 30. Ну, ощущалось, как минус 30. Я помню, что я стояла и просто ворчала, что мне приходится сейчас стоять, и я очень сильно мерзла. И у меня, значит, так, это в Уренгое, по-моему, было, да. Пришли на посадку пассажиры, и два было человека, то есть с одинаковой ситуацией, то есть я думала, что у них очень сильно алкогольное опьянение, и они просто были просто как бы не в состоянии даже достать и показать мне паспорт. И было такое, что я начала просто кричать на одного из мужчин и говорить этому пассажиру, что доставайте паспорт, почему я вас не могу посадить в вагон без паспорта, то есть где ваши документы, предъявите паспорт. И он мне говорил, ну можно, пожалуйста, я зайду в вагон, я очень сильно замерз, и потом достану, покажу вам паспорт. Ну, как бы, если кто работал в РЖД, они знают, что это строго запрещено, посадка, то есть в вагон без, без предъявления документов, да, только в том случае, если там стоянка очень коротенькая, то есть если там одну минуту стоянка. Ну, я как бы навстречу не пошла, потому что в тот период были как раз проверки, была, были ревизоры очень много на том участке. Э, вообще, нов, ну, как бы маршрут на Новую Ренгу очень часто сопровождается вот этими проверками. И, соответственно, испугавшись проверки, я настояла на своем, э, мужчина мне предъявил паспорт, и потом уже, когда он уже заходил в вагон, ну, когда он уже был в вагоне, когда уже поезд тронулся, он мне сказал такую вещь, что что вы извините, пожалуйста, на посадке, что я так вот не мог там, ну, свои документы показать, я не пьяный, как бы я просто, я очень сильно замерз. Ну, я так на него посмотрела, так скептически, думаю, угу, да, замерз. На самом деле, думаю, какой-то алкоголик, да, вот, про себя думаю. И, ну, тут что-то там пассажиры подходят, чай спрашивают, я там даю им чай продаю, и подходит опять-таки он, и начинает мне рассказывать историю. Вот от, от этой истории у меня просто вообще... У меня просто волосы на голове дыбом встали от этой истории. Он начинает рассказывать о том, что а, он а, ехал... Ну, переправлялся на пароме через реку. А, а, паром встал просто, встрял об льзину, Он не мог двигаться дальше этот паром. А, при всем при том, что люди приехали на вахту, многие в такой осенней обуви то есть она ступила ну как бы у них прошла вахта они отработали они поехали все домой в той же самой осенней обуви но ну, это как бы их проблема да они не предусмотрели но что поделать вот такая ситуация и заметьте начальство в тот период с паром увезли нас но ну, на каком на специальный там какой-то как это сказать? Не лодка, яхта. Ну, в общем, мини-водный мини транспорт. Я не знаю, как выразиться. Вот. Ну, то есть начальство увезли вперед. Обычных работяг оставили на пароме замерзать просто. И то есть они вот действительно они в таком состоянии. Все красные, лица красные с ледяными отмороженными руками и ногами уже приехали ко мне на посадку в вагон, прибыли. Просто в ужаснейшем состоянии. И ну на самом деле вот как бы ну, в тот момент у меня просто вот вообще ну выслушав это все у меня просто щемило просто сердце реально вот мне было так их жалко я думала Боже мой это вообще куда катится ну вообще Россия, если люди приехали да и даже им элементарно вот такие вот условия не создаются для работы там и то есть такие проблемы такие препятствия то есть это вообще смертиподобно вот эта работа в Уренгое, и, возможно, даже, знаете, я сейчас вот уже очень смутно помню, у меня уже такое ощущение, что это, было не Урен... это был не Уренгой, а Кратчаева станция, но я могу ошибаться, потому что это было, ну, ну давненько это уже было, и как бы после этого много чего было, и то есть я как бы точно вот станцию не знаю, не могу говорить, что это был конкретно новый Уренгой. возможно, это были какие-то другие станции вот после Уренгоя. Который в сторону Екатеринбурга. Ну вот. И дальше, значит, был такой момент, что я сижу в чайном отделе отсеки, там в, ча... в чайном купе. Напарник спит, отдыхает. Я сижу, дежурю. И просто слышу такой крик в тамбуре. Ну, у меня было такое ощущение, что там кто-то дерется. Вот. А на самом деле, что произошло? Я, естественно, выбегаю, спрашиваю, в чём, что случилось там, в чем причина, почему там, э, ну, что за шум. А в итоге смотрю, что двое, один молодой человек такой парень, молоденький, и мужчина, они просто стояли в тамбуре, кричали, ну, как бы не... А я их спрашиваю, что происходит, и они говорят, нет-нет-нет, все нормально, типа, мы не деремся, ничего. Я говорю, а че, в буяните-то, вы кричите-то, говорю, ну давайте уж нормально, как бы общайтесь, чё, зачем вот такое тут поднимать, то есть просто у меня там пассажиры напугались, и они говорят, нет, нет, мы тут обсуждаем вот эту ситуацию с паромом, вот как с нами поступили, вот, и один из них прям мужчина, ну, ну, не мужчина, парень молодой, он плакал прям, представляете, ну, молодой парень плачет прям, и то есть я говорю, ну, ребят, ладно, ладно, говорю, давайте уже, этот, ну, не шумите, только давайте расходитесь по своим э, этим вагонам. Они еще по-разному. Один из моего вагона был, другой из другого вагона. Ну, в общем, они встретились в Тамбуре и эту всю ситуацию обсуждали. Вот. Ну, как бы, ну, у меня был шок тогда. Просто вот, э, действительно, я хочу сказать, что и так, через такие препятствия люди, э, ну, как бы проходят, и еще хочу сказать такой момент, что не у всех после этих поездок на север складывается личная жизнь, потому что жены многие, ну есть такие жены, которые не будут ждать мужчину с севера, то есть это, во-первых, это разрушенная личная жизнь, у некоторых это разрушенное здоровье этими северными командировками, это холод, это, ну естественно, вот вообще... Я не знаю, это нужно быть суперсильным человеком, чтобы вот это вот все терпеть. Вот такое отношение у нас в России. Вот я как бы не знаю, какие у них там условия на самой вахте. Возможно, да, у них там хорошая зарплата, это у них возможность заработать деньги. Но, ребят, ну, ну как бы нет, это не дело. Это не жизнь как бы и это какая-то кабала. Может даже это можно сравнить с какой-то тюрьмой, каким-то скотским отношением вообще просто вот что людям людей оставили замерзать на этом пароме, даже просто элементарно, но ну, неужели нельзя для условий крайнего севера, да, создать вот этот паром, чтобы он был просто крытый, да, вот как крымские паромы, допустим, вот на котором я ездила очень давно, много лет назад. Ну, я просто не понимаю. У меня просто вот от этих историй, ну, реально душа просто леденеет. Просто вот я не знаю, как вообще в этой стране людям в наш, ну, в России жить, и как вот им а, достигать чего-то, да, когда ты через такие проходишь препятствия нереальные просто. Да какой там нам коронавирус там, да, да нам после этих паромов, да вообще ничего не страшного в этой жизни. Да мы вообще, блин, я не знаю, как... Уже прям как танк. Нас, как говорится, нас дерут, а мы крепчаем. Так получается. Вот так. Что хочу сказать. Всем желаю найти свое место в этой жизни. Чтобы вас не сломал ни урингой, ни, ни работа проводником. Вот. Но знаете как? Хочу просто один вывод сказать, что... Ну, очень, очень это очень печально, что как бы ты для себя ищешь какие-то возможности, да, ты думаешь, что жизнь твоя изменится к лучшему, а она не то, что к лучшему меняется, она просто меняется к еще худшему, она меняется к худшему, это мой пока итог, да, пусть такой пессимистический, да, мне 31 год, и вот такой итог у меня жизненный, что я меняю свою жизнь почему-то все время к худшему, а не к лучшему, в общем-то вот, друзья, мне будет интересно послушать ваше мнение, ваши комментарии. Пишите, что вы об этом обо всем думаете. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь на мой канал. Также смотрите на моем канале видео про Голландию, про жизнь в Нидерландах. Ну, правильнее сейчас, конечно, говорить Нидерланды. Вот. А, итак, всем до новых встреч. Пока-пока!